Вон, ну. Пузо, блин, а. блин. бы стоят. Аленка, ты знаешь, тетя Наташа так чистила мне, я думаю, что она чистит так, оно ну, оказывается, твое, да? Ну да, на халяву уксус сладкий, да? Я думаю, давай вставной ее сейчас почистим. А ну да дядя вас говорит, можно, я говорю, так хоть я говорю, всего намашки. Алло, бубяк! Надя, Надя, поехали, Дай, Надя, Надя! Поехали. Надя! Что? Хосмобар. И лич ходит. Люда, поехали, Надя! Орлы! А то? Они... А И это? И то. Слушай, ты меняешься. Я кадры тоже... Что обратно? Будет. там да ты что? Ну, Тогда там... когда да, ну, по-хорошему через месяц поздно а я не так делаю я собираю все ягоды потом засыпаю сахаром потом заливаю туда водку и ставлю на 40 дней потом это сливаю? Второй второй раз, раз, заливаю второй раз, второй раз а, просто ну, оно, оно стоит я, Малая. Сережа, ты, ты за что не видела? Не продать от Любы, не надо. Хочу быть? Соскакивай. Пятая, да, Люда? 26-го. Да, ага. <существом> Долгожданная Славикана. Настя, <существом> да. Лукьяшкина, да? <существом> ага, Лукьяшкина. Да, Анастасия или как? Анастасия Вячеславовна. Анастасия Вячеславовна. И папа на прическе сейчас. Лысый. Лысый пока. Ну там пушочек, там мало волосиков. А кто кто у нас, Настя, был? Бабушки несек кто? Тетка, да? Настя. Наташа. Да? да. да. да. да. да. А, Вчерашний. А Свадьба. А, а тут мелкая. А, да. есть. Вот а ну, очки, очки. Очки, очки, очки. А а вот старые. Ага, это со двора мы, со а мы сразу и сделал. Это раз, ну, да? Быстро, не сделал Ну, он плевел. пошел на угол, там есть этот центр. А, так это вы Да, да, Покажи фотографию большую, Люда, Оберила а перенка. Да, да, Заходи, там. Да. Выберила вы кухню, а? Кухню. Ага. А ну я пойду тоже сейчас. Она приготовилась, да? Конечно. Это летняя кухня у них. Ту загородились, не было окон, а сейчас сделали. Светочечки.